Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская. я преподаватель и консультант в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. И сегодня я хочу пригласить вас на наши бесплатные мастер-классы, которые будут посвящены такой интереснейшей технике, как на инь. То есть на инь это мелодичный элемент судьбы. такое на инь. На инь это система, где пять стихий, которые у нас существуют в китайской метафизике, это огонь, огонь земля, металл, вода и дерево, переводятся в пять звуков древнемелодического ряда. А 12 земли, земных ветвей э, соответствуют 12 тональностям То есть на «инь» это по сути система соответствия по звукам или получать звук-тон То есть нашу карту рождения можно перевести в некую мелодию При соединении небесных стволов и земных ветвей получается 60 зятзы. Каждая дзятзы символизирует определенный звук, нокту, тональность и образное описание то есть вот наши пять стихий, и э, это, каждая стихия э, соответствует определенному, определенному звучанию, и э, каждая из пяти стихий еще подразумевается, э, например, стихия металла э, соответствует определенному звуку, и еще подразделяется эта стихия на 12 тональностей, то есть металл может звучать по-разному, да, в разных тональностях и каким образом перевести вашу карту рождения в карту рождения панаин у нас на сайте сейчас наш калькулятор на сайте наталья пугачева адаптирован к тому чтобы построив свою карту базы то есть первый шаг это построение своей карты базы вы сразу же получали что обозначает тот или иной столб по на и да? то есть предположим валентина малявина родилась у нас в день металлического огненного петуха в месяц деревянной лошади и в год металлической змеи и в калькуляторе вы можете увидеть в нижней строчке ее как бы её стихии по то есть она родилась в день огненного петуха по это стихия огня это можно даже вот в таблице как бы проверить да? то есть мы ищем эм, дзядзы огненного петуха вот он, он, да, огненный петух. И этот огненный петух весь стол, потому что в Наинь мы анализируем соединение небесных стволов и земных ветвей. Он относится к стихии огня, хотя по бадзы у нас огненный петух содержит две стихии: огонь и металл. Далее она родилась в месяц деревянной лошади. И деревянная лошадь по наинь ⁇ это стихия металла. Хотя деревянная лошадь по базы не содержит металлического элемента. То есть деревянная лошадь относится к музыкальному ряду, к звуку, который соотносится со стихией металла. И она родилась в год Валентина Малявина, Малявина металлической змеи. И мы видим, что металлическая змея тоже у нас относится к панаинь, к элементу металл. Ну, помимо того, что те или иные дзятзы относятся к различного рода к пяти стихиям по звучанию, еще у нас металл, предположим, металлической змеи, и металл деревянной лошади будут звучать по-разному и что это э, обозначает вообще зачем нам нужен на э, как бы если у нас есть еще и базы на это такая э, параллельная система автономная расшифровки судьбы есть мастера которые работают только по на по -на -и ну, прочтя карту наинь, мы можем описать характер человека, мы можем установить его структуру карты наинь, выдающаяся эта карта, не выдающаяся. Мы можем прогнозировать, какая у человека будет старость, мы можем прогнозировать его удачу, мы можем выбирать какие-то определенные даты для каких-то действий. Э -э система Наинь -на дает нам возможность посмотреть совместимость людей в деловой жизни, в партнерстве, в бушбе и эту систему можно практиковать как автономную, отдельную систему, то есть сделать расшифровку карты по наин и если вы даже новичок в китайской метафизике, то эта система будет вам доступна для изучения, потому что, безусловно, она не совсем простая, но там меньше различного рода правил, нежели в Бадзы или, ежели вы уже спрактикуете, предположим, базы, вы сможете исходя из системы наинь то есть это некая подложка до да, подложка нашей карты э, базы в том числе вы сможете найти какие-то элементы которых у человека по бадзы в карте нет но по, по факту он не нуждается в них у него все прекрасно в этих сферах э, и мы можем увидеть это по наинь мы можем э, приходящие столпы удачи расшифровать тоже по наинь потому что иногда бывает у человека достаточно сложная ситуация по бадзы складывается с приходящей какой-то удачи но по факту он переживает эти времена ну не то чтобы хорошо но без каких-то существенных потерь. а иногда так бывает что по базы э, хороший период но бывают какие-то вопросы но больше конечно мы как спасательный круг на и используем почему потому что плохое время по базы и мы можем по на выявить э, собственно говоря если какая-то поддержка по наинь мы, наша школа работает по наинь, по столпу года. То есть, если анализ карты Бадзи мы начинаем с дневной доминанты или господина дня, или элемента личности это день небесный ствол дня вашего рождения, и далее идет вся расшифровка карты, то есть божества да, определяются, фазы Ц и прочее, прочее, то в Наинь именно идет работа с вашим годом рождения. да То есть год рождения является той отправной точкой которую расшифровывают и как и в других астрологических системах используя на и мы можем описать характер человека описать его взаимоотношения с родственниками описать его сильные и слабые стороны его удачу будет ли ему сопутствовать удачи в тех или иных периодах приходящих и хотелось бы просто как маленькое вступление предположим на карте валентины Малявины показать как один год очень круто изменил ее судьбу исходя из наим то есть мы разбирали уже эту карту в других наших уроках посвященных бадзы безусловно по базы тут тоже существуют определенного рода маячки которые могли указывать на трагедию которая произошла в 1978 году Гражданский муж Станислав Жданько был найден э, в квартире Валентины Малявиной, э, в общем-то, с ножом, с ножом, да, воткнутым ножом в грудь. Ну, там не знаю конкретно куда, но, в общем-то, ножевое ранение было ему нанесено, и э, версии разные строились: либо она его убила, либо он сам покончил жизнь самоубийством, но через какое-то время ей пришлось ответить по закону, она сидела в местах, как бы, да, в тюрьме, как бы, в местах заключения. И вот, да, если расшифровать карту по бадзы, тут можно много всего на эту тему сказать. Но по наинь можно увидеть вот... Такой год у каждого, у каждого знака панаинь есть так называемые лучшие годы, есть худшие годы, а есть, у некоторых знаков рождения есть критические годы, да, когда в эти годы надо быть максимально аккуратным, максимально осторожным, не рисковать, не выходить из берегов, не злоупотреблять чем-то, не брать взятки и следить за своим здоровьем. То есть есть такие прям... Очень и очень такие маячки сильные. И Валентина Малявина у нас родилась в год металлической змеи. Металлическая змея панаинь относится к, к стихии металла. И это так называемый металл белого воска. То есть у каждого дзятзы панаин есть тоже определенное название. И вот для этого знака, именно для года рождения, безусловно, надо карту все еще анализировать, потому что по наинь мы не только год анализируем, мы потом идем дальше, мы смотрим месяц, день, час, если есть такие данные. да То есть не у каждого человека, собственно говоря, судьба, родившаяся в один год, одинаковая даже по наинь. Но, тем не менее, для вот этого знака, металл белого воска, металлическая змея, год, год рождения, существуют особенно неблагоприятные взятзы, то есть приходящие периоды и годы, которые могут повлечь за собой достаточно много проблем. Ну, естественно, если это не регулировать, потому что по панаинь, в принципе, тоже можно определенным образом, и мы будем это изучать, э регулировать да, свою удачу и э, металл белого воска то есть металлическая змея панаинь не любит огонь следующих знаков то есть у нас деревянная змея э, земляная лошадь огненный тигр и деревянный дракон относятся панаинь к стихии огня и этот знак Металл белого воска, металлическая змея очень не любит эти знаки. То есть, когда приходят извне эти годы, эти такты, у человека могут быть проблемы. И в 1978 году пришел год земляной лошади то есть пришел год сильнейшего огня панаинь когда мы будем с вами стихии панаинь проходить там тоже бывают тот же самый металл очень сильный тот же самый металл еле уловимый тот же самый огонь очень слабый но земляная лошадь панаинь относится к крайне крайне сильному огню И именно в этот год у человека случилось такого рода несчастье да то есть этот год надо было, ну, если бы, конечно, делал кто-то прогноз, безусловно, там от поведения человека, от окружения зависит, но этот год э, надо было бы очень прожить аккуратно, да. Но вот этот год именно, он приходит, ребят, тоже этот год, э, не каждый год к нам, да, эти годы у нас приходят через 60 лет, то есть каждый диадзы дублируются через 60 лет, э, если мы рассматриваем годы. И вот именно Валентине Малявине, в год металла белого воска пришел год земляной лошади который является собой крайне неблагоприятный год для ее знака по наинь. еще раз повторюсь не у всех людей есть такие как бы враги да то есть не у всех знаков на это есть кто-то спокойно пере... ну, у кого-то нету таких лет у кого-то есть годы которые могут вознести человека на предистал да? у кого-то есть нейтральные годы но есть в наинь определенные Указания для каждого дзядзы, когда, как бы, когда как те или иные события могут произойти. И, соответственно, вот по Наинь пришел крайне неблагоприятный элемент в карту. Безусловно, тут еще и по подзы все достаточно да, не, очень, не очень весело, скажем так. Но, тем не менее, этот год был переломным, и этот год отыгрался в судьбе этой актрисы. И этот год еще, годы этого огня сильного страшны, если в, как бы, в карте человека, который родился в год металла белого воска, нету воды. А тут нету воды в карте и нету воды по в том числе. Да? То есть тут металл, металл и огонь. нету вот этого буфера, да, который мог бы, мог бы защитить. И, соответственно, да, получилась вот такая вот ситуация. Я вас приглашаю на наши бесплатные мастер-классы, которые будут посвящены на Инь. Для того, чтобы участвовать в них, переходите по ссылочке, регистрируйтесь. И в наших открытых мастер-классах мы разберем больше, да, больше информации вам дадим про эту замечательную систему на Инь, которая может показать то, что скрыто, да, то, что, может быть, не видно явно при расшифровке карты, но, тем не менее, да, оно имеет место быть, и это все можно увидеть, использовав эту замечательнейшую систему на Ин. Всего хорошего, до встречи!